Могу поснимать для вас Кстати, я жалею, что я сказал на вахте, что я блогер а Многие люди просто ненавидят, оказывается, блогеров Я уже не впервые с этим, друзья, сталкиваюсь Очень а, негативная реакция со стороны людей а, Настоящую травлю устраивают а, Бойкот, а, кто не знает, что такое бойкот, это молчание Или шушукаются, сплетничают между собой вот, а, Всячески оставляют меня дураком, называясь животным Вроде бы я на животное, друзья, не похож Хоть я и не бритый Но вроде бы я все-таки человек, а не животное Ну и с коллектива всячески вытравливают Я уже 20 дней отработал, мне осталось 10 дней Ну и потом пока буду ждать расчета Тоже на неделю отработаю Если меня не выгонят раньше вот. То я успешно доработаю вахту И уже на волю буду для вас снимать другие видеоролики пока давайте вам покажу в какой комнате друзья я живу друзья вот такая вот друзья комната пустой шкаф все уже съехали а, тут на работе такая вот комната видите тут чьи то незаправленные кровати и моя друзья в том числе а, Вот такая моя кровать нет херово очень друзья думаю видно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 надо по моему голосу, а, а, а, а, осипшему вы слышите, что у меня все-таки болит горло. Я не притворяюсь, не специально взял выходной, чтобы... А, ну, меня поняли, короче, вот. Я не прогульщик, друзья. Хотя в школе я прогуливал иногда уроки. Притворялся, что я болею, но сейчас мне очень плохо. Друзья, еще вот такая вот подушка. Мне ее сначала хотели упарить. Вот она, видите, аж вата торчит.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 вот, вернее, один носок, вторая пара также, одна нога почему-то. Вот, и купить здесь тоже их нереально. На мной прикалываются, смеются, коллеги по работе, говорят, вот типа, блин, носки себе хотя бы поменяю. Где, друзья, я их возьму? Если здесь их нигде в продаже нет. Поэтому, думаю, вы посоветуете мне в комментариях, что мне делать в этой ситуации, друзья. Такой еще у меня пакет с продуктами.